ТОП СТО САМЫХ ДЕБИЛЬНЫХ СЛОВ В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ Опа, поехали А в уме шкарпетка Иголки Это что такое? Блять, ёб твою мать нахуй